Здравствуйте, уважаемые слушатели! Делаю еще одно видео. Сегодня день 7 марта, такой предпраздничный день. Все получили очень много поздравлений. И на нашем канале, благодаря вам, у нас тоже произошло большое событие. Нас оценил YouTube и нам прислали очень хорошее письмо с очень хорошими предложениями о том, что мы можем сделать на своем канале. И все это делается благодаря вам, моим подписчикам. И тому, что вы пишете, отвечаете. То есть наш канал жизнеспособный, на нас обратили внимание и э, нам дали очень хорошую высокую оценку. Значит, Вчерашнее мое видео было по поводу того, что же такое профессиональная чистка зубов. Посмотрите его, очень рекомендую, потому что это видео я уже делаю как раз таки э, вслед за этим, э, вслед по, по этой же теме. Значит, что такое профессиональная чистка зубов? Это люди, которые хотят иметь белые зубы, которые хотят иметь неестественно белые зубы. Мы все прекрасно знаем, что у нас есть такое понятие, как генетический код нашего организма, который обеспечивает даже вплоть до того, что цвет зубов обеспечивается генным кодом. Но Значит, у нас существуют сейчас такие силы, наше государство сейчас стало уже капиталистическим, и именно в таком, как бы в царстве свободы, мы теперь хотим, теперь свободно менять форму и цвет своего тела, как хотим, так, как мы пожелаем. Но каждый раз, в общем-то, все уже видели, что когда кто-то начинает идти поперек природы, природа все равно доказывает свое превосходство, то есть жить надо всегда в содружестве с природой, жить надо в гармонии с природой и никогда не делать того, что природа, в общем-то, считает, что нам делать этого не надо. Ну вот, я считаю, что такое отбеливание зубов, значит, то, что хотят иметь белые зубы, такого негроидного цвета, совсем белого цвета, значит, я считаю, что для славян и вообще для славянской... Нации это все неестественно у нас должны быть зубы с желтоватым оттенком. Я в своей практике очень мало видела девочек, которые были бы с какими-то ну очень исключительно белыми цветами. Значит, у нас в стоматологии есть такая градуировка, шкала, по которой мы определяем цвет. Естественно, когда ставим пломбы, подбираем цвета, когда делаем протезы, подбираем тоже цвет, когда сейчас виниры подбираются, то же самое мы определяем это по своей стоматологической шкале. И вот я очень редко видела вот цвет А1, это считается самый цвет, светлый цвет, самый белый такой вот, именно такой при улыбке негра, который цвет вы видите, вот этот цвет А1. Но вот цвет а с половиной он считается, допустим, самый темный цвет, он ставится куда-то под низ, это ставится обычно на зубы, которые депульпированы. И сейчас я вам объясню разницу. Значит, если мы хотим отбелить свои зубы, я вчера вам рассказывала о том, что существует пиликула, которая покрывает наши зубы. На этой пиликуле приклеиваются с помощью полисахаридов бактерии, которые и обеспечивают защиту и питание нашей эмали. Значит, эмаль питается изнутри со стороны дентина и снаружи со стороны вот этой оболочки пиликулы. Вот, когда люди решили, вот, собственно, когда мы были в Советском Союзе врачами, стоматологами, когда мы оказывали медицинскую помощь, у нас не было такого понятия отбеливания зубов, и мы даже не собирались этого делать, потому что мы четко понимали, что цвет зубов зависит не от цвета эмали. Эмаль, конечно, она имеет свой цвет, это понятно, но он стабильный цвет. Цвет зубов зависит от цвета дентина под эмалью, потому что эмаль у нас состоит 90, на 98% из неорганики, а дентин состоит уже на 90% из органики. Поэтому это считается такая мягкая, более мягкая ткань через которую проходят каналы, и именно значит, сначала идет эмаль с поднизом дентин, а потом уже сосудистый нервный пучок, так называемая пульпа, которая доставляет питательные вещества через дентин к эмали. Вот. Вот такая вот система. И если через пульпу проходит какие-то много каких-то э, ну, таких красящих веществ, или что вот вы принимаете в еду. Я, допустим, ела очень много БАДов, и я в один прекрасный момент увидела, что у меня и мальца стал, Я когда не придавала этому значения, эмаль, и я сразу на глаз определила, что у меня зубы стали цвета А3,5. Думаю, ничего себе. Я, конечно, ужаснулась дома. Но я в то время пила очень много трав, я ела очень много БАДов, я ела всего прочего. И в общем в общем-то я могу списать на это, что у меня вот так вот, э, ну трав я пила очень много. Я пила не чая, а настойки трав, там вообще заваривала себе, делала себе, себе такие сумасшедшие настои. И на ночь пила, и днем пила, и утром пила, на, на, на голодный желудок. В общем, я не лечусь, я еще раз говорю, я не лечусь никакими медикаментами, я лечусь значительно натуральной нашей медициной. И вот в один прекрасный день. Я обнаружила, что у меня страшно потемнели зубы, и я поехала как раз-таки искать по городу э, пасты со фтором. Я решила, что мне необходимо иметь э, пасты со фтором, но я не, не люблю импортные пасты, я им не доверяю. Особенно очень хорошо помню историю с пастой Blendomet. Она только-только появилась у нас, когда мы начали якобы открыли двери, и к нам пошли капиталисты, то есть мы открыли свой внутренний рынок вот этим вот капиталистам, зверям, которые хотят вот найти именно свои рынки сбыта. И так самое главное, они не то, что хотят найти рынки сбыта, они потом убивают за то, что кто-то пытается проникнуть на их якобы рынок, который они завоевали, на их нишу. Мы этого не знали, мы этого не понимали, а нам никто об этом не говорил. Значит, я поехала искать фторовую пасту. И вдруг я, к своему удивлению, обнаружила, что я нигде не могу найти нормальной пасты со фтором. Значит, я очень люблю пользоваться пастами парадонтол и лесной бальзам. Это две, два вида моих любимых паст. Ну, вот какая-то паста красная, зубная паста красная. Цена в пятерке мне попалась. Я посмотрела там. Значит, еще сейчас обратим к такому я объясню, значит, есть профилактические пасты и они содержат фтор, а также есть профилактические пасты, которые содержат кальций. Так вот, если вы пользуетесь сначала кальциевой пастой и второвой пастой, то надо пользоваться в таком последовательности: сначала действовать кальциевой пастой, а потом уже через некоторое время, через полчасика где-то действовать второвой пастой. Почему нельзя наоборот? Потому что втор закрывает вот эти все каналы, и кальций уже не проникает. То есть, если вы после втора пользуетесь кальцием, то считайте, что вы просто сверху почистили зубки, никакого укрепления зубов у вас не будет. значит Точно так же с настороженностью я отношусь к пастам. Сейчас таких паст появилось много, в которых кальций и фтор содержатся совместно. Эти вещества в пастах несовместимы. Они взаимно инактивируют друг друга, они соперничают между собой в том, кто где прикрепился, потому что если фтор прикрепляется сверху к гидроксиапатиту, то кальций уже проходить будет некуда. Поэтому нас тогда учили, что что пасты с кальцием и со фтором, в общем-то, это профанация. Они не являются никакими профилактическими пастами, являются совершенно бесполезными пастами, просто сам фактически зубов. Поэтому отдавать деньги за такие пасты, за такие вот, я считаю, что это бесполезно. И вот с тех пор, со времен своего института, вот я никогда не покупала пасту, где находится кальций и фтор одновременно. Но вот в данный момент я начала искать пасту со фтором, значит, фтор существует два вида соединений фтора, которые используются в зубных пастах. Это натрия фторит 0,1% и монофторфосфат. Вот так идет, он так и пишется одним единым конгломератом. Но нам еще со, со школьной, со студенческой скамьи нам говорили, что монофторфосфат не является особенно качественным и эффективным соединением профилактики профилактике кариеса, а также в укреплении эмали. Поэтому нам уделяли внимание на натрия фторид. И вы знаете, вся моя последующая жизнь она доказала то, что это действительно так. Но паст с натрием было очень мало. И было очень много распространенного, вот очень сильно распространен был монофторфосфат. Вот. Ну, я считала его неэффективным соединением. В общем-то, но я находила пасты, пользовалась пастами. Значит, как, как искать, как смотреть. На то, что находится. Во-первых, всегда на коробке с пастой у вас э, пишется состав. На английском пишет, пишет он, как правило, на латинском языке. Поэтому, если вы хотите разобраться, все-таки сядьте или там с лупой, потому что пишется настолько мелко, что прочитать невозможно. Вот, или с лупой посидите и возле компьютера прямо выпишите себе основные компоненты, потому что первые идут это Лаурил-сульфаты вот эти вот все пеги-меги. Вот, а дальше в середине именно идут уже вот эти вот составные лечебные части компоненты, либо монофторфосфат, либо натрияфторит. Еще я как раз э, зашла сейчас в интернет, посмотрела натрияфторит. Ой, пишется столько много отрицательных, прямо нас всех пугают этим натрием фторином, что это прямо чуть ли не раковое соединение, и что он чуть ли не рак несет нам всем с вами, что мы можем с вами заболеть. Вы знаете, я вот ради интереса села в интернет, пересмотрела, все, вот стала смотреть все передачи, которые нам рассказывают правду о, о чем бы то ни было. Вы знаете, я нашла негатив абсолютно на все продукты. Даже молоко теперь нам есть нельзя. Вот из-под коровы, оказывается, молоко нам есть нельзя. Вот даже вплоть до того дошло, что ветеринары ни в коем случае не рекомендуют кошек, кошкам давать молоко и сметану. Оказывается, у них нет ферментов переваривающих. А я вот очень хорошо помню из фильма Александра Роу, ну, баба-яга говорит, ну вот киска, на тебе сметаны и миску. Вот. вот это вот всю жизнь мы своих кошек и своих животных кормили сметаной, молоком. Всю жизнь маленьких собачат, маленьких щенят, маленьких детей молоком отпаивали, откармливали. А теперь, ну, понимаете, у нас же теперь капитализм, мы же теперь свободны, у нас же теперь информации полно. Так вот теперь я вот просто понимаю, что нам в голову сейчас вкладывают все то, что вредно для человека и что не принесет никакого положительного никакого ничего положительного не принесет здоровью человека. И в общем-то я сейчас вижу, что как, когда к нам пришел капитализм, у нас медицина стала не лечить, а вредить. Поэтому я вам объяснила, что в общем-то отбеливать эмаль, отбеливать эмаль это дело поганое, вредное и бесполезное. Потому что цвет эмали в основном определяется тем, какого цвета дентин под этой эмалью. Когда мы э, формируем вот ц... зубки на фронтальные зубы, когда мы моделируем фронтальные зубы, мы что должны правильно подобрать? Мы правильно должны подобрать дентинный слой. Тот слой, который сначала мы накладываем, этот дентинный слой, а на него уже накладываем эмалевый слой, который будет уже, и вот именно подбираем. Потому что там даже существует шкала вот таких препаратов, шкала вот таких вот цветов. К какому цвету, какой цвет надо подбирать. Ну вот, в один прекрасный день я обнаружила, что у меня зубы стали цвета А3,5. Но мне ходить никуда не надо, у меня глаз алмаз, я уже сама как бы глянула в зубы. Я была очень удивлена, но судя по тому количеству трав и бадов, которые я пила, я в общем-то не удивилась и поняла, что именно вот это я и сделала. И, конечно, я расстроена, поехала по городу, надо, надо было искать пасты со автором. У меня как раз уже все кончилось, я к своему ужасу удивилась, и я увидела, что я в городе вообще не могу найти никаких паст со автором. Вот с кальцием, там, с какими-то содовыми, какие-то отбеливающие, полно. Но чтобы я нашла нормальную пасту со втуром, я не могу ее найти. И вот, э, наконец-таки, я нашла один магазинчик, я как раз поехала сдавать сапоги очень далеко, ну, ну на далекий, в далекий район там, от того места, где я жила. И там рядом оказался какой-то такой вот маленький, мерзостный такой магазинчик. Я захожу в этот магазинчик, смотрю пасты. И я увидела пасты. Парадонтол. Я очень люблю пасты. Значит, я рекомендую пасты фирмы Парадонтол и фирмы Лесной Бальзам. Мне очень нравился. Даже вот одно время раньше мне ужасно нравился Парадонтол по первости. А сейчас уже Лесной Бальзам его догнал и стал очень даже хорошей пастой. Прекрасные компоненты, отличные травы, хороший состав, прекрасно эффективно действует. И в свое время, когда я приехала в сельскую местность, вот там в кабинет начала лечить и у меня попался парень с генгевитом, причем там был гипертрофический генгевит, то есть десна такие опухшие, большие, красные опухшие десна. И я, я посмотрела так, я естественно убрала налет, я объяснила ему, как ему правильно чистить зубы, и мы с ним купили пасту парадонтол. Я не помню какую, но купили пасту парадонтол с травами. И я говорю, вот давай-ка так, мы подобрали с ним щетку, щетку мы подобрали мягкую, Значит, предупреждаю вас, что вот эти щетки oral Beak по 200-300 по рублей, которые в огромных количествах висят в этих супермаркетах, я брать вообще не, не рекомендую. Пусть америкосы сами свои зубы чистят этими щетками. Этой щетки можно чистить только подушку обуви. Прекрасно будет отдирать закостенелую за грязь. Потому что они настолько жесткие, что они будут только травмировать зубы, но ни в коем случае не массажировать, тем более вот этими зубками. Короче, пользоваться этими щетками вообще нельзя. Но нас когда-то учили, что если щетка слишком... У щетки вообще есть пять видов жесткости. Жесткая, очень жесткая, жесткая, средней жесткости, средней мягкости и очень мягкая щетка. Ну вот, я еще рекомендую щетки фирмы Эмвэй, они из натуральной щетины И вот если у вас больной пародон, То щетки Эмвэй, это вам прямой Как бы прямая помощь К тому, чтобы и пользоваться Я этой щеточкой пользовалась Значит, как понять то, что щетка Плохая или неплохая Щетка разволокняется Если щетка, появ... ну у нас учились, если хоть один было, Хоть одна ворсинка появится, уже разволокняется Но тогда, извините, у меня хлеб стоил 16 копеек и щетка стоила 5 копеек, ну сколько там 20 копеек или сколько-то там она еще стоила очень дешево вот. а сейчас уже извините меня щетка стоит уже достаточно дорого в три раза больше у три раза хлеб 24 рубля щетка 200 рублей поэтому сами понимаете что сейчас особенно щетками не покидаешься Поэтому я посмотрела, и там в продаже было только три вида паст парадонтола. Я когда посмотрела, не стала разбираться, потому что там настолько мелким шрифтом написан состав. Но я парадонтолу люблю, и как-то я его давно уже в продаже не видела, и купила три пасты парадонтола. На что я только обратила внимание. Значит, там была одна паста. Ну, давайте сейчас смотреть вот эти пасты. Итак, первую пасту я купила. Это вот паста кедровая, парадонтол кедровый. Вот ага, вот так вот. Парадонтол кедровый. Я выкинула уже обложку, поэтому ничего не, не могу поменять. Вторую пасту я купила. Парадонтол Sensitive. Вот такая вот пасточка. Значит, эта паста является Sensitive. Это как, как правило, это чувство. Значит, для чувствительных зубов это паста, которая лечит чувствительные зубов. Я на что обратила внимание, что у этой пасты какой-то новый значит новый состав значит комплекс витастон, комплекс витастон. и в этот комплекс входит хлорид стронция. Значит, я предупреждаю, что во всех пастах значит, почитайте состав паст. И во, во многих пастах есть такой составляющий компонент как диоксид титана. Так вот диоксид, диоксид титана является компонентом, который прекрасно снимает повышенную чувствительность. Но сейчас, естественно, прогресс идет дальше. И у нас изобрели, значит, новый состав. И мне было... Я прочитала здесь крупными буквами написано. Я прочитала хлорид стронция. Думаю, ну интересно, надо его взять, потому что у меня вот периодически от паст начала появляться повышенная чувствительность. Думаю, вот как раз эта паста мне как раз будет очень хорошо. И третья паста, которую я купила, это паста Парадонтон тройное действие вот такая она вот так она собой представляет что она собой представляет значит эта паста уже относилась к отбеливающим пастам и там простые содовые соединения вот которые которые оказывают отбеливающее отбеливающее все это я увидела естественно тогда когда я приехала и я решила, думаю, вот мне интересно, думаю, сумеет ли мне вот эти пасты, вот эти три пасты сделать то, что я хочу. На то время у меня были зубы цвета а половиной, Значит, была повышена чувствительность зубов. И, естественно, я понимала, что мне нужно еще и профилактику делать. То есть вторая паста мне нужна. Я начала чистить. Значит, чистить надо правильно пасты. Чистить надо пастой правильно. Значит, я поставлю внизу видео, оно называется «Как правильно чистить зубы». И там я очень подробно, больше пола, полчаса, рассказываю, как правильно чистить зубы. По одной простой причине. Если вы не соблюдаете и не знаете техники чистки зубов, то вы можете только навредить, или в любом случае вообще ничего сделать не сделать Вы будете чистить зубы, а на самом деле эффекта не будет вообще никакого. Значит, там нужно определенное движение щетки, знать, как, какой, как чистить щетки, какими движениями щетки чистить, какие поверхности. И сначала я начала действовать. Значит, сначала в первую очередь сделала, что я купила себе вот такой вот порошок, зубный порошок. Для чего? Когда вы утром просыпаетесь, для того, чтобы вам, ну, мне, допустим, жалко было тратить, если паста, паста пасты хорошие, просто так, по понапрасну, чтобы выплевать, мне их жалко тратить. И поэтому я, когда просыпаюсь, первым делом, что я делаю, я беру щетку, мочу ее водой и обмокаю в порошок. Вот уже порошком я уже как хочу обрабатываю зубы, значит, чтобы снять вот этот весь ночной налет. Вот мне написала девушка, что порошок немножко сладит. В эти порошки, естественно, 2-3% добавляют отдушек, потому что тогда вы порошок вообще в рот не возьмете, он будет очень противный и неприятный. И, естественно, вы его покупать не будете. Значит, еще вот у меня такая старенькая коробочка есть. Не смотрите на внешний вид. Вот это порошок. Этот порошок с корой дуба. Я первый раз такое видела. Но, вы знаете, кора дуба прекрасно применяется при воспалениях слизистой оболочки. Также для профилактики слизистой оболочки она прекрасно успокаивает Болевые ощущения, если у вас болят, допустим, десны или где-то что-то там, или десна вот после стоматита, вот уже остаточное явление нужно заживлять. Эта паста прекрасно помогает, вот этот, вернее, кородуба прекрасно помогает справиться с последствиями воспаления в тканях пародонта. Вот он прекрасно успокаивает эти воспаления, помогает заж зажить остаточным явлением. Далее, значит, на щетку, на щетку, дальше дальше мы приступаем к чистке зубов. Мы сполоснули, рот споласкиваем, выплевываем все, дальше приступаем к чистке зубов. Так вот, чист... когда вы начинаете чистить зубы и пасты, вы выдавливаете только с горошину, больше пасты не надо. Если, конечно, вам паста не жалко, а, пожалуйста, хоть в рот весь тюбик засуньте. Я, конечно, не против. Но а, почему я на это уделяю внимание? Сейчас, значит, маркетинговые исследования, производители смотрят, как с вас дураков побольше, значит, заставить вас побыстрее использовать этот тюбик, и а, чтобы вы купили следующий тюбик. Что они делают? Они, вот это отверстие в пасте, которое вот здесь вот, ну, я то что вот здесь оно закрыто, давайте мы сейчас сделаем там, где оно открыто, вот. вот это вот отверстие, вот, они, я прочитал один такой очень интересный момент, что если вы на 1 мм увеличите отверстие в тюбике, то люди начнут чаще покупать вашу пасту. <coughs> ну, то есть они дураков считают, что вы открываете пасту, бам, пастой на всю длину щетки там и так далее. Так вот, паста выдавливается только... Одна в виде горошины, на щеточку в виде горошины. На сухую щетку выдавливаете. Почему? Потому что у вас в полости рта существует слюна. Слюна это великолепная жидкость, которая имеет свою pH, свой микроэлементный состав, а также имеет и ферментный состав. Слюна помогает начинать переваривать пищу, как только она попадает к вам в рот. Поэтому люди, которые быстро едят, что они делают? Почему у них возникают вот эти вот проблемы с пищеварением по одной простой по одной простой причине, что извините, я просто забыла, нет, я просто о своем вспомнила по одной простой причине, что пища не подвергается обработке ферментами слюны, слюна помогает переваривать уже вот сахара. А дальше уже пища, попадая в желудок, она начинает переваривать все другое. Поэтому вот, такой вот, вот такая вот проблема у нас пошла. Значит, Мы щетку берем сухую щетку, начинаем чистить. Слюна смачивает наши зубы. И мы, естественно, чистим зубы. Так вот. После, вот вся фишка еще в другом, во-первых, вот в количестве пасты, поэтому вам пишут натрий авторит, он такой вредный, в том количестве пасты, в котором вы его выдавите, он совершенно безвреден, он вам ничего не даст. Значит, вы здесь, ну то, что вот со слюной там, и так далее, вот если вам противно, вы можете выплюнуть. Я, допустим, мне не противно, я глутаю. Самое, самое главное, почему? Почему я сначала чищу пастой, сплевываю, споласкиваю, потому что все вот эти вот остатки надо сплюнуть, вот то, что плохое. А теперь у нас уже полости рта остается только одна -то нужная паста. Так вот, вот эту нужную пасту вы не сплевываете. Вы почистили и все так и оставили. Споласкивать ничего не надо. Ничего страшного, проглатывайте, я больше, после института, я вот именно так рекомендую, потому что именно в институте нас научили так делать. И вы знаете, все отлично получилось, просто прекрасно. Паста за это время успевает оказывать свое действие. Дальше, если у вас появляется через полчасика, если у вас все-таки вам нужна еще другая паста, допустим, вы почистили пасту, которая отбеливает, вы отбелили пастой, оставьте ее не меньше, чем на час. То есть вот вы почистили этой пастой, не меньше часа оставьте и не больше, не трогайте больше. Отбеливающие пасты, как правило, они приводят к тому, что зубы становятся повышенно чувствительными. Вот для этого пользуйтесь вот этой пастой. И вы знаете, что я пользовалась в течение двух-трех дней. Она мне прекрасно сняла повышенную чувствительность. И вот она у меня сейчас лежит как конце. Как только у меня где-то повышенная чувствительность появляется, эта паста меня просто выручает. Но только нужно, я же говорю, правильно чистить. И ни в коем случае не вот этой вот обувной щеткой, которая называется Орл Чистите хорошей, маленькой, правильной щеткой. правильной щеткой, тогда у вас будет все в порядке. Вот. И таким вот образом, используя, значит, сначала я чистила пастой отбеливающей, следом за ней я чистила пастой сенситив, которые убирает повышенную чувствительность. И где-то вот где-то через пару-тройку часиков я чистила уже втор содержащие пасты. То есть, вот такие манипуляции я проделывала в течение 3-4 дней. Причем, я вот этот вот комплекс процедур делала и утром, и вечером. То есть, чтобы вот, вот так вот мне сохранить. На работу брала с собой вот эту пасту. Там подойду, допустим, между приемом, раз вот мне надо, вот спокойненько почистила пастой. Все. И вот в течение 4 дней, после 4 дней, я заметила, что мои зубы с цвета А3 с половиной. Ушли сначала на цвет А3, а потом уже на цвет где-то А2, 2,5, где-то вот так вот. Ну, то есть, А2 это мой родной цвет, это мой нормальный цвет. Я не стремлюсь за супер белыми зубами, мне это просто не нужно. Не нужно, я хочу просто иметь нормальные чистые зубы. Ну, естественно, то, что... Еще вот поступил вопрос молодого человека, который говорил, как вот быстро отбелить себе, дез... себе зубы, потому что у меня, вот, мне все обращают внимание на то, что у меня черные зубы. Ну, по всей видимости, он... у нас есть ребята, которые имеют смуглую кожу, есть ребята, которые свет Кожа, то есть и естественно соответственно генотипу уйдет уже и цвет зубов он определяется генетически но поскольку к нам приехала к нам приехал капитализм и свобода в мире предпринимательства а на самом деле в мире мире спекуляций то у людей уже вызван вот этот вот рефлекс Особенно это очень проводится во всех этих вот блатных офисах, которые мы сидим, вот эти вот минагеры, вот я по-другому не, не хочу назвать. Я, вот не, я не считаю даже за профессию, это минагер. Это не профессия, это спекулянт. Спекулянт, который смотрит, как лучше кого надурить, объявить, чтобы больше там где-то продаж там и так далее. Особенно вот эти минагеры по продажам и так далее. Это вообще мерзительные люди. Вот сколько я была, сколько я в кабинете их принимала, вы знаете, с ними даже общаться неприятно. Вот. Я не говорю так о всем, по крайней мере, это были те, с которыми я общалась, они как-то даже и платили сквозь зубы, и вот у нас вечно были претензии, почему я это должен платить и все прочее. Ну вот, вот, так, вот такой план, я не являюсь тем, кто прямо рвется за, за деньги и рвет большие цены, но когда уже начинает, ты пришел в кабинет, тебе висит прайс-лист и все прочее, и тут же начинаются выяснялого что для того, что приходит, приходится вызывать, значит, хозяина этого кабинета, и тот ему чуть ли не с кулаками начинает догадывать, что раз ты пришел сюда, ты будешь ты будешь лечиться по этим ценам, по которым почему я вот, а вот там вот так, Но ну, если там так значит, надо было идти так лечиться вот, поэтому вот такие вот люди значит и вот он написал, что мне все говорят, что у меня зубы черные, что меня спрашивают, что курю ли я или нет, у меня темные зубы. То есть сейчас уже все, настолько все отбеливают зубы, что у нас уже считается ненормальным иметь нормальный цвет зубов. Люди нормальный цвет зубов воспринимают как болезнь. А вот этот ненормальный белый, вот этот белозубый цвет, они воспринимают так, как будто это так, как, бы, как и надо было. Но ну, когда ему стали объяснять, он говорит: "Вы знаете, я все понимаю, но я же не могу доказать. Я работаю среди людей, но не будешь же, говорить, что ты работаешь не среди людей, а среди психбольных, как говорится, которых". Понимаете, сейчас чем, на чем работает капитализм? Капитализм создает у людей комплексы неполноценности, отсюда у людей очень плохо варят головы. И когда им начинаешь вот так вот постепенно, постепенно ставить мозги на место, что я делаю, собственно говоря, на своем канале. У людей вот постепенно зубы расширяются. Они, вот, вы знаете, они ошалевше уходят у меня с кресла. Просто ошалевше. Когда вот они понимают, что совершенно не нужно то, не нужно это. У нас есть в кабинете, есть и приборы, есть и аэрофлю, есть и, и то, что для профессиональной чистки зубов. Но еще раз объясняю, ко всему есть показания. Все должно применяться именно так, как оно применяется. Ко всему есть показания. И съемные протезы. Не нужно ставить какие-то супер-пупер протезы. Съемные протезы, самые обычные, которые, как вы говорите, бабушкам, дедушкам делали, прекрасные протезы, они прекрасно выполняют свою функцию. Единственное, что, конечно, там кламера именно из этих... Ну, делают такие протезы и носят люди такие протезы. И нормально, и к этому надо нормально относиться, но у нас теперь уже что-то, приходишь к специалистам, то как я рассказывала, что я пришла, попросила в кабинете в областной поликлинике обработать мне вторлаком э, зубы, она, у нас нет его, хотя я знаю, где стоит в этом кабинете этот вторлак. Ну, не сука, сука, самое настоящая, То есть, и сейчас вот управы уже на вот этот беспредел нет. То есть, идет самая настоящая холодная война. То есть, идет тихая война. Мирная война. Вот посмотрите на видео Светланы Веслобоковой. Посмотрите, вот как обещали сейчас Ефимова. Кому сказали, что Ефимов сгниет на зоне. И зону будет топтать долго. Потому что кого-то из вот этих вот олигархов бюджетных, из вот, и, из вот этого вот э, фуфла, он оскорбил там где-то прямо с угрозой. Позвонили, вот у меня такое предчувствие и так далее. Вот вы вот лезете, вы лезете не туда, куда вы, ходили, куда вы должны лезть. Вот. Поэтому, уважаемые товарищи, у вас вырабатывают комплекс неполноценности в связи с наличием с тем, что у вас выработали этот комплекс неполноценности, у вас потом вам начинают предлагать те процедуры, которые гробят ваше здоровье, а они, они дают вам здоровье. Поэтому задание, задача моего канала открыть вам истинные глаза на, на истину, ваши глаза, на ту истину, которая есть на самом деле и которой нас учили и учат. Сейчас. Но просто то, что вот это вот мани-мани-мани, деньги-деньги-деньги, они закрывают вам глаза, они закрывают людям разум. И люди в погоне вот за всей вот этой вот, за всем вот этим фуфлом, за всей этой видимостью. Сейчас вот сколько мне вот на канале пишут, ой, да у нее там, и она такая сякая, и на волосы мои, и на кожу мою, и на... И, это самое. И на ковер сзади, еще раз говорю, буду делать видео только на фоне этого ковра, вот просто из принципа, мне он нравится, потому что вот могу сказать только одно, попробуйте сами сделать этот ковер, это труд, это человеческий труд, ковры ручные работы, это человеческий труд. Поэтому, этому а вот эти вот рисунки, мне допустим, не считаю дом, без ковра, вот для меня это ненормально. Ну и что, мне плевать, кто, кто что говорит и кто что думает. Это мое мнение, как написала тогда девочка. У меня есть патология прикуса, мне нравится, у меня много друзей, я знаю об этом и соб не собираюсь вообще ничего делать. Вот правильно она написала, что ее все устраивает, все, и все в порядке. Поэтому, ну, что я еще могу сказать по этому поводу... Вот, через 4 дня мои зубы пришли в норму, и все успокоилось. Вот, я посмотрела на свои зубы, но, конечно, я могу сказать, что после отбеливающих паст очень сильно было явление гиперчувствительности. Гиперчувствительность я прекрасно успокоила, я нашла вот эту пасту, и теперь, если что, вот эта паста у меня будет всегда имейте вот эту пасту у себя. Такие пасты, они должны быть, видите, она у меня уже долго лежит. Вот столько я уже использовала. Она лежит у меня уже долго. Значит, парадонтол, есть паста вот такая вот, как значит парадонтол с зеленым чаем. Это тоже паста с натрием фторидом. Вот. Дальше я купила какую-то пасту. А, вот черный жем... Ой, не черный жем... вот Жемчуг, новый жемчуг, вот эти пасты, они с монофторфосфатом. Но, как говорится, на без и рак рыба... Вы знаете, я просто была в ужасе, когда я увидела, что пасты лежат одни с травами и нету совершенно нет профилактических паст. Как в свое время, когда я сидела на приеме, вдруг заходит женщина и говорит, скажите, пожалуйста, где мне купить эксалиновую мазь? А как раз был сезон вот этой вот вирусной инфекции. Я как где? В аптеках, сейчас же говорю, вирусная инфекция, она говорит, нету вообще ни в одной аптеке нету оксалиновой мази. Потому что оксалиновая мазь, она дешевая, 10 рублей тюбик, и там еще на три вирусных, на, на три болезни там хватит. это Да не на три, там ее надолго хватит. На долгие годы пользоваться. И сколько приболеть можно с этой оксалиновой мазью. Но им нужно, чтобы вы, попи, вы покупали вот эти вот завиракси, всю остальную фигню, которая может быть по своему составу хуже, чем вот эта паста и опаснее, чем наша обычная ксалиновая мазь, но вы будете покупать ее, потому что все аптеки у нас теперь деньги зарабатывают. Поэтому я очень вас прошу, будьте, пожалуйста, внимательны, будьте, смотрите, Поэтому, потому что я вот с этими тремя пастами получила отличные результаты. И я себе вернула цвет зубов, у меня нормальный цвет зубов сейчас, вот я посмотрела, очень хорошо, все в порядке, мой цвет зубов, все нормально, А2. Вот, и мне он очень нравится. И вот я обещала сделать это молодому человеку, который спрашивал, а вы не можете ли мне а потом написать, мол, когда вы сделаете видео. Вот поэтому вот я говорю, вот эти три пасты, вам это все в одном, вы можете дома, не хотя никуда, в кабинеты. Послушав мое видео о том, как правильно чистить зубы, посмотрев вот это видео. Значит, делаю только единственное, что нужно вот этими тремя пастами. Сначала делайте отбеливающую пасту через, не смываете ее Значит, давайте вот этот весь алгоритм с вами про проговорим сразу. Значит, первое, вы встали с утра, чистите сначала зубным порошком, зубным порошком, все чистите, все смываете, руд полоскаете. Дальше. Берете пасту парадонтол тройное действие, это отбеливающая паста, Вот а, в хорошенку выдавливаете на пасту, чистите зубы и оставляете на полчаса, не меньше. Можете больше, будет очень хорошо. Но если вам смысл отбелить зубы? Если у вас отбеливание не стоит как таковое, то тогда можно и поменьше оставить. Дальше после отбеливания пастой сенситив обязательно, потому что отбеливающие вот эти вот эти вот там содовые соединения они способствуют увеличению чувствительности эмали. Потому что все-таки, что они разъедают там вот эту оболочку, они способны повышению чувствительности, поэтому вот эти вот чувствительные пасты для чувствительных зубов, это не обязательно пародонтол, вот этот сенсити можете другой пародонтол, но обязательно пасты, которые лечат чувствительные зубы. Пародонтол пасты лечат прекрасную чувствительность. И, вот и паста с диоксидом титана, и паста с хлоридом стронция. Вот, опять же, тоже почистили этой пастой и оставили в полости рта. По-другому паста действовать не будет. Она не подействует за 2-3 минуты, которыми вы будете чистить. Она должна находиться в полости рта, ну, хотя бы полчаса. И она будет там находиться, сглатывайте, ничего страшного в таком мизерном количестве. Это вот, вот эта как вспененная у вас в полости рта, с помощью слюны, ничего страшного у вас не будет. Вот эти все пасты мы не споласкиваем, а оставляем в полости рта дальше потом это сам и уже через сколько через час можете попользоваться профилактической пастой сверху обязательно профилактической пастой с натрием фторидом я еще раз напоминаю что все-таки паста я после института окончила институт я все-таки послушала тех профессоров которые нам читали и КМСов, каменов которые читали нам вот лекции по профилактике зубов заболевании, по профилактике заболеваний зубов вот, и я все-таки учила то, что натрий тарит все-таки значительно эффективнее монофторфосфата. Но я как-то им особенно не пользуюсь, вот ставить пасту. Может быть, сейчас и попользуюсь тоже посмотрю, буду делать выводы. Но я купила эту и, и другую, поэтому у вас вот эти, вот эти виды паст, то есть паста для чувствительного зуба и профилактическая паста у вас должна быть обязательно. Еще меня смутило только одно, вот в этом пасте, вот в этой пасте пародонтолки дровой здесь содержится как соединение кальция, так и фтора. Вот это меня смутило. Я уже говорила в начальном видео, что Соединение кальция и фтора в одной пасте быть не должны. Они взаимно инактивируют друг друга. То есть у вас толка не будет в вашей профилактики. Либо втор, либо кальций. Кальциевые пасты тоже хорошо, но фторовую пасту иметь обязательно. Либо, если вы не чистите фторовые пасты, то вам нужно иметь БАДы, чтобы там был втор. Это, как правило, бывают детские бады. Обращайте внимание на детские бады. На детские бады, которые идут, вот митамино-минеральные комплексы, просто общие для, для детей. Это детские бады, которые вам хорошо помогут. Так, я вот думала, что я еще вам не сказала. Собственно говоря, все, и вот эти пасты тоже оставляйте в полости рта, и пусть они у вас будут. Дело в том, что вот этот комплекс, когда я только что начала, я делала его чуть ли не три раза в день, потому что, ну, действительно темные зубы были. Ну, вот потом, когда я уже добилась эффекта, когда я уже увидела, что начало все светлеть, но очень сильно стали чувствовать зубы, я стала делать два раза в день, утром, вечером. Ну или тогда, когда у меня, допустим, утром, в обед, вот как у меня получалось. Это занимает время, но вы знаете, что, по-моему, когда ты дома делаешь, дома занимаешься чем-то, ты сделал одно, второе, третье, и потом э, дома тут вот у тебя все рядом, все на месте, по-моему, значительно лучше отдать. За эти пасты я отдала по 40 рублей за пасту. 40-45 рублей. Вот я отдавала по 40 рублей. Везде у нас тут по 45 рублей. Вот. а сколько будет стоить э, комплекс профилактика? <смех> Профилактический комплекс, или как он, про профессиональная чистка зубов. Она стоит очень дорого. Вот. 120 рублей вам стоят эти три пасты, и вам это хватит не на одну профилактику. Вот посмотрите, э, сколько у меня было использовано паст. Вот эта отбеливающая паста, вот это вот, сколько паст я использовала для того, чтобы один раз отбелить э, свою э, отбелить свой, э, свои зубы. Вот поэтому всего вам хорошего, я думаю, что это кому-то будет полезно, то есть вы за 4 дня приводите свои зубы в норму, если вдруг вам начинают говорить, что у вас какие-то зубы такие, не такие, как хотелось бы видеть окружающим, а вы на это ведетесь, или если действительно вы обнаружили, что зубы действительно потемнели, то воспользуйтесь тем, что я сказала. Найдите пасту, может быть не эти пасты, может быть другие. Принцип один и тот же. Это должна быть паста отбеливающая, поснижающая чувствительность зубов и профилактическая паста. Вот в такой последовательности и пользуйтесь и обязательно имейте у себя Порошок, зубной порошок вам необходим. Иногда паста бывает настолько жидкая, что ее чистить невозможно. Она не чистит, не Очень просто. Сначала щетку обмакните в зубной порошок, а потом сверху этой пастой добавьте. В результате вы просто загустите свою пасту. Я, допустим, таким образом делаю себе пасту. У меня отличная, есть гелевая паста, вот, и мне вот очень хочется ее почистить. Я обмакиваю щетку в порошок, сверху вот этой гелевой пастой и чищу ей как обыкновенная пасты Она прекрасно дезодорирует. Очень классная паста. импорная дорогая паста. Я ее когда-то покупала в то Она мне очень нравится. Вот. И мне она очень нравится. А еще запомните, если гелевые прозрачные пасты, они предназначены только для того, чтобы на щетку выводили и массировали. Просто как бы втирали. Эта паста не, не для чистых зубов. Это паста для профилактики. Они. И еще не пользуйтесь солевыми пастами тогда, когда не надо. Солевые пасты существуют для воспаленных десен, чтобы помочь оттянуть гной на себя. Это можно полоскать и содовым раствором, и все. Зачем пользоваться пастой, я вот этого не знаю. Вот. Но солевые пасты нежелательно использовать, потому что они могут быть фактором раздражения десен. Поэтому будьте добры Делайте то, что я вам говорю. Спасибо за внимание. Очень рада была получить такое количество поздравлений от вас и поздравлений от канала YouTube. Мы очень хорошо с вами поработали.